Социальная сеть Парк Авеню – это новое инновационное направление для объединения людей, желающих не только общаться, но и строить бизнес. Только за то, что вы являетесь пользователем сети, вы можете обеспечить себя долговременным пассивным доходом. Активным партнерам предоставляется возможность принять участие в уникальном авторском маркетинге. Как только вы становитесь участником глобальной команды, вы начинаете получать вознаграждение в виде бонусов. Авторские игры, расположенные на площадке Парка Авеню, доступны всем пользователям социальной сети. И это еще не все. Парк авеню это воплощение всего нового: новые знакомства, общение в сети, бизнес и построение структуры на автомате, работа в команде и дополнительный заработок. И, конечно, приятное времяпровождение. Профессиональный подход авторов-разработчиков дают комфорт в работе и отличный отдых. Долгосрочная стратегия и планы нашей сети в поэтапном запуске различных функций и программ. Становитесь партнером сети Парка АВЕНЮ и оставайтесь в гуще событий. Парк АВЕНЮ открыт для вас и ваших друзей.